Всем здоровья, с вами Игры Дрона. Это видео про то, как сделать, чтобы ваши футболисты получали меньше травм. Dream League Soccer 2020. Друзья, на самом деле все просто. Игра Dream League Life я понял одну вещь, а именно, чем больше футболистов будет в вашей команде, тем у вас будет меньше травм. Сейчас постараюсь это все обосновать. Вот, смотрите, все мои полузащитники немного подустали. Футболисты в основном устают из-за того, что долго играют или если проигрывают много матчей. Ладно в свое время наделать замену. Также, я думаю, вы, наверное, заметили, если футболисты играют много матчей и выигрывают их, то они практически не устают. Но вы же понимаете, что выигрывать матчи постоянно невозможно. Бывает такое, что и проигрываешь. Поэтому самое лучшее – это иметь полноценный второй состав вашей команде. Это даст возможность в свое время наменять футболистов и не утомлять их слишком сильно. Дальше я покажу и расскажу, как связано утавление напрямую с травмой. Вот смотрите, простой пример. Пьянича я долго не менял, и он получил уже травму. Большая вероятность, что кто-то из этих футболистов тоже получит травму. Например, Азил или Неймар. Давайте посмотрим. Я запущу матч и просто не буду менять этих футболистов. Они сначала устанут, и потом кто-то из них получит травму. Вот смотрите, просит поминать Неймар, а я отказываюсь. Точно так же откажешься от замены и других футболистов. Например, Милинкович Савич. Пока в этом матче они не травмировались, но очень сильно устали. Вы видите, что процент энергии у них значительно уменьшился. Итак, запускаю следующий матч. И здесь кто-нибудь точно травмируется. И вот, пожалуйста, травму получил Азил. Если я бы его заменил, у него бы этой травмы не было. А дальше посыпалась вся команда. Вот вам наглядный пример. Два футболиста уже травмировались, и остальные уже очень устали. Все это из-за несвоевременной замены. А теперь давайте еще покажу второй способ, как уменьшить количество травм в вашей команде. Переходим на нашу базу к врачам. И за 150 кристаллов уменьшаем количество травм на 10%. Так можно и дойти до 100%. Но для этого потребуется очень много кристаллов. Выбирайте сами, какой способ вам больше подойдет. Ну на этом все, друзья. Кому понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока!